Добрый день, уважаемые дамы и господа. А перед просмотром этого видео я рекомендовал бы вам перейти по ссылочке в описании на сообщество Лепресс. В этом сообществе укладывается много различных интересных вещей, которые могут понадобиться вам в домашнем быту и не только. При этом выкладываются с таких сайтов, как Amazon, AliExpress, eBay и иных. Ну а мы переходим к самой монете. Сегодня на рассмотрение у нас 5 рублей 2014 года чеканки. Диаметр монеты 25 мм, толщина 1,8 мм, масса составляет 6 грамм. Металл сталь с никелевым гривонапокрытием. Гурт состоит из 60 рифлений, разделенных на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Монета чеканилась только на Московском монетном дворе. Существуют две основные разновидности, которые различаются по деталям реверсам. У первой разновидности Правый верхний угол пятерки не срезан. По Александру Сташкину это разновидность 5.312. У второй разновидности правый верхний угол пятерки срезан. По Александру Сташкину это разновидность 5.32. Сейчас вы видите на своем экране картинку для сравнения. Стоят эти монеты свой номинал и не рубля больше, какая бы ни была разновидность. Среди дефектных монет можно выделить монету на немагнитной заготовке. Откуда она взялась, мало кто знает, но точно известно, что весит такая монета аж 6,45 грамм. Диаметры l 16 совпадают. Такая монета отчеканена на медной заготовке, блокированной мельхиором, а следственно она не магнитная. Среди браков также есть выкусы различного типа, чеканка на нестандартной заготовке, юбилейные монеты, чеканка на биметалле, брак, аверс, аверс. Стоимость браков колеблется от 100 рублей до 5000 рублей, биметалл же с не монетой могут стоить до 50 тысяч рублей. А я благодарю вас за просмотр, ставим лайки, подписываемся обязательно на канал, ведь это стимулирует меня делать новые видео. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч.